Весь вот хорошо себя вел Тоси и слушался меня, диктора. Только осторожнее к не подходи. Он решил только посмотреть на салют и все. А я этого не видал. И вот... И вот... Тоси запустил одну петарду. Петарда закружилась. <плодисмент> закружилась, завертелась. Не попала прямо в него. Она дальше летела, летела и попала в дерево. Дерево упало. Хорошо, что не на него. Он вторую петарду запустил, второе дерево врезалось, и вот, наконец, упало на тосю. И он вот так погиб в новый.